Черный пистолет Братухи, подгони на днюху черный пистолет Ай, черный пистолет Ай, черный пистолет Там, где не катит самый навороченный документ Пум с вами Иван 2014 Сегодня я решил одеть форму военного Сегодня же 23 февраля И со мной еще Лен. а представляться? то А ты представляться? то я пристану мы сегодня решили спазнуть 20 февраля на сервере нашим мы хотели поздно день рождения, а сейчас будем праздновать с 20 февраля все отключаем Геймод. няги я отключу, у меня уже голос как я хорошо выгляжу в этом костюме у меня тоже костюм, только надо а а я, я буду этот, потому что некрасиво получается моя морда и давайте скушаем торт. <сёк> я умрачу. Я не могу. У меня нет голода. <сёк> <Я> опять? <сёк> Почему? опять же придется. Почему ты? Можно я, а? конечно, включил. Ну, мне, чтобы голод был. В смысле? Ну, спринг включил. <сёк> спринг? <сёк> да. Спринг, блин. Спринглс, да. Я опять начинаю и спитхак еще. А плен, хочу, плен, плен. Очень... Нет, спитхак и не тратится год. Это все строила Лена, как мы вчера почти... Ну, я... Не забирайте ничего из моего сундука Вчера я слом, у меня подарок. буквы более да, ровные. Я очень ровный буквы Тот подарок и вот это все я строил. Они тогда пиздевали. Я освещение. Видите, она хоть догадалась, как... Я вообще-то так хотел сделать. Также хотел. Да-да, ну ну, если бы а я ничего не начал делать, вы бы ничего не делали. У меня уже два голода. Я, я тебе счет фонарв не при. Э, я думаю, как ты так сделал, что-нибудь светиться. но я думаю, ну что ладно. Чего я тут раз сказал, сдохнуть сюда не обратил внимания, не посмотрел. Пойдем, я, торт. КС туда мы играем. и я сейчас буду прыгать, у пока да, два голода. Уже три голода. Давайте сидим торт. Это мой дождь mm -hmm. Давайте сюда, садитесь, садитесь. За стол, эй! У меня голод. У меня нет голода. У меня что тоже нет голоса. Вы что, прыгать и умеете что? -то? Крипер! О, крипер как отдачу делал. Ой, это Плохой крипер. Ух ты! -а -а -а. Вау! Я через закон перепрыгнула. перепрыгнула? Аааа! Я не перепрыгнула. Я не могу перепрыгнуть. Я тебе Уй, где туртскилед? Тупой скелет. А мы защищаем, блин. Возьми, возьми, возьми. Оружие-то. Он мне попортил костючек. Он мне попортил костюмчик. Я этот пор... скелет, он мне попортил костюмчик. Ну все, всех из нас парни и на. Чтобы вам сегодня был отличный день, с праздником, дорогие друзья, от канала, от канала Веселый Гном. Можно показать? Да. Дорогие наши мужчины, поздравляю вас с праздником 23 февраля. Всем удачи! И... Ура! Ура! Ну ладно, всем до скорых встреч, следующем ролике